друзья всем привет давненько не выходило у нас видео работаем должны нас понимать вот а находимся как всегда на авторынке зеленый угол у нас как видите выпал снег снег начался вчера днем часа на 4 по моему дня шел всю ночь все утро ну как видите к обеду уже к обеду уже все расставило сейчас время два часа давайте зайдем посмотрим что у нас японский японским автопромом, с японскими автомобилями, сколько они стоят, что у нас имеется по наличию. Итак, стоит Зуки Хатлер, белый цвет, парики вот на Волгу да чем-то смахивают, без туманок 2016 год, гибридная версия, резина, летняя, летняя. Ну, скоро уже будет актуально актуальна летняя резина, потому что снег он тает моментально. Моментально. Завтра уже весна, гибридная версия. Итак, стоимостью, бесключевой доступ, климат-контроль переднее сиденье диваном вот машинка еще открыта мультируля нету подогрев сидений датчик при столкновении кнопка старт стоп что тут еще подогрев пассажирского сидения идет мультимедиа идет обычная стоимостью 400 сейчас я посмотрю сколько он стоит стоимостью 415 тысяч рублей недавно забирали такой автомобиль вот ничего такая удобненькая машинешка и посмотрите сколько места сзади для задних пассажиров но к сожалению к сожалению пришлось пожертвовать багажным отделением рядом стоит у нас а, Сузука сузучки там по-разному их называют солью автомобиль 2015 года выпуска тв сиди dvd камера заднего хода и мобилайзер. кнопка старт 455 тысяч рублей цвет у него знаете такой вот э, жемчужный какой-то вот на перламутровом как-то не похож установлены туманочки фары простые решетка она знаете вот смотрится как э, под стекло до да, сделано Резина летняя, без литья на обычных штамповках. Ну, лето тоже такая, как вам сказать. Я бы поменял бы, конечно. Лобовое стекло идет родное. Боковые без ключевой доступ. Боковые двери идут на этом автомобиле. Все сдвижные. Есть сузуки солью, есть Делика d 2 Это полностью одинаковые автомобили. Есть даже гибридные версии автомобилей сзади дворник вот мне чем нравится этот автомобиль это вроде как идет кейкара вроде как бы уже автомобиль идет и побольше то есть он намного пошире ну и конечно все любят ага он закрытый все любят чтобы боковые двери были движными еще и фары чтобы были линзованные итак сузуки солио 2015 года выпуска 455 тысяч рублей да, ребят небольшая вставка небольшая вставка сегодня утром пришли в машину вот а тут вот такая байда ну понятно что снегом накидала навалилась снежок пошел короче говоря в сиденье обнаружили вот такую вот дырку с этой стороны с этой стороны это дырка то есть видите с этой стороны этих дырок нету а дальше значит вот этот пенал который в багажнике он весь погрызанный вот погрыз Тут много, где погрыз, говорю, вот снег пошел. Вот видите, сколько вот это шелухи. И, ну, сразу стало понятно, то что крысиное говно, крысиное говно. Давай искать крысу. Пошли, значит, купили мышеловки. Расставили. Из машины вытащили все абсолютно. Все ковры, все поснимали, расставили мышеловки. Кап капот, капот надо открыть, да. Поставили мышеловку даже в капоте. Что вот, вот она, а, кстати, она вот почему-то... Вот они красивые. Вот они красивые какашки. Да, Но да, вот это да. почему-то мышеловка сработана. Она даже была здесь под капотом. И смотрите, что мы поймали. А, ну сначала... я там где мышеловка? Там... А там есть. Ну, что, мерзло, на да, надо машинку отворачивать, чтобы этот камаз проехал. Короче говоря, приходим, приходим, двери открываем, смотрим, мышеловки целые, здесь целая там целая Думаем, ну все, крыса не поймана. И смотрите, чем мы нашли. Вот он этот крысеныш мелкий. Она уже понимает, что хана ей, начинает биться, он орать прям. Ну конечно. Чего ты жал. гад А гад? За колбасой полез, да? Это, Теперь ну, смотри, вот я, я все на месте. Я а? так он? ходил, смотрел, Так что он вот сделал. так вот. Увидите <свят> дырки <свят> <свят> в машине. Ну и вот она, смотрите, она пластмассу, пластмассу получается грызла. Вот что от нее осталось. Ну, и вот опять да вот, вот насрала так что вот такие чудеса может натворить крыса в автомобиле nissan x-trail в сером цвете кроссовер как сказали красился только передний бампер надо проверять 6 камер 14 год люк 4 воды 5 камер почему сказал 6 камер комплектация неплохая у него вставочки Кожаная. Ну, даже как, как кожаная, это блин, дермантин идет. Не кожа. ПТС наличие. 4 ВД. То есть эти автомобили, да, их можно, режим езды. Передний привод, воды подключается автоматом. Ну и небольшую блокировочку можно сделать. подогрева сидений вариатор, аукс, прикуриватель, климат-контроль. Бардачок, в бардачке еще одна. Резинка идет. Полный мультируль. Полный мультируль. Рейлинги. резина лето кроется нараспашку откроется сзади для пассажиров для удобства два подстаканника дуйка и вот такой вот идет сетчатый карман люк конечно не знаю люк это или панорамная крыша надо будет смотреть задняя часть автомобиля ух ухты машине подошли дверь открылась я пошутил это с кнопочки то есть на пульте есть кнопочка, на пульт нажали, дверка у нас открывается. Сим-сим закройся! Видите, как я умею? А вы так сможете? Ну, и передняя часть автомобиля. Кстати, вот здесь дверь открываешь, видите подсветка такая интересная идет. Педаль тоже японецей модную поставил. Тогда завести его надо. Японцы придумали штуку такую. То есть шестая камера, она встроена в заднюю дверь, и она выводится постоянно в режиме реального времени в зеркало заднего вида вот ну раз уже завели машину смотрите здесь у нас тахометр 8000 спидометр 180 пробег 65 тысяч. вот указатель то что дверь открыта мало опасность ехать не надо вот они наши датчики датчик движения по полосам а, что-то даже слепые зоны что ли есть да. есть у нас слепые зоны есть у нас подогрев okay. ушей зеркал вот это что такое это, эти, как, Ну, bluetooth телефон а, ну, короче, штучка-дрючка японский. японский микрофон. Ну, вместе этот автомобиль в рекламе места не нуждается. Автоуши и автоподсветка ног по всем сторонам отдельно, вот она, фут. Отлично, я понял. Ладно, идем дальше смотреть. Honda Accord, гибридная версия, тоже литье резина 64 тысячи пробег автомобиль весь в родной краске стоим стоит 1 миллион триста тридцать тысяч рублей такие ну, довольно довольно интересно автомобиль в плане э, дизайна обтекаемости да я вам скажу комфорта здесь не меньше то есть дверь открыли дверь такая массивная кожа вставки до деревянные сиденья такие знаете на ощупь приятные смотрится дорого салон дорого Аукционник 67 пробег, кузов целый, но ну, надо, надо смотреть все. Проверять. Тоже второй ряд сидений для удобства. Во-первых, посмотрите, какой он широкий. Широкий подлокотник. Два подстаканника. Убираем. Обдув, печка. Потолок чистый. Полный мультируль. Сейчас доберемся до водителя. даже присядем туда электро идут полный мульти руль кожаный с вставками сейчас мы заведем отлично завелся то есть указатели открыта дверь спидометр он смотрите как сведен да вот прямо вот перед тобой перед глазами а сама гибридная система указатель бака здесь у нас Бардачок, USB, розетка, выведен модем. Задняя шторка. Задняя шторка автоматом. Видите, вот она кнопочка. То есть кнопочку нажимаю, шторка опускается. Ну и вот хорошо сделано прям такая, вот материал отделки клевый. А да, на этих автомобилях он уже на свежих пошел, как, -то. знаете, там на Фориках, на экстрелах активный радар я понял вот ну и вот она собственно вот сам экран да, куда сводится вся информация об автомобиле Итак, стоит он 1 миллион 300 глушим машину 1 миллион триста тридцать тысяч рублей honda fit новинка 2019 год полтора литра гибрид написано новый автомобиль 965 тысяч рублей ярко такой красный цвет в хроме то есть, вот он хром идет туманочки, в хроме здесь решетка идет мод, модный фирменный знак honda 965 тысяч рублей друзья Ну это конечно это девятнадцатый год 965 тысяч рублей ну надо наверное лететь сюда поставить зато резина смотрите с пупырышками практически практически новая идет зеркала заднего вида повторители здесь тоже накладки ну накладки скорее всего, уже здесь были установлены бесключевой доступ задняя часть Автомобиля, И бампер такой тоже интересного плана. Автомобиль открытый, багажно. Ух ты, посмотрите какой салон. Сейчас покажу вам поподробнее салончик. Чистейшее багажное отделение, донкрат, насос, ремкомплект, все на месте. Кстати, на задние спинки сиденья здесь откидываются складываются в ровный пол да обратите внимание вот таким образом получается ровный пол и посмотрите кожаный салон с вставками ну просто шикарно вообще и кстати сидушки еще поднимаются но ну, это стандартно идет на фитах наверное со стороны водителя будет поинтереснее то есть дверная карта здесь пластик идет это не пластик это кожа идет кожа здесь тоже вставка кожа на пластик идет стандартно все обычно на фитах Такой такой тверденький идет ноги отряхнем руль тоже идет двухцветный кожаный черная коричневая кожа Здесь по стандарту, как на фитах, то есть полный мультируль, коробка передач идет робот, подогревы, бардачок. Ну, салон, конечно, шикарный, черный потолок. Место, по месту ничего не изменилось, все как было, так оно все осталось. USB вход идет, розетка, руль регулируется по вылету и по высоте. сигнал стоит обычный аукционного листа нету надо искать Итак, honda fit 2019 год гибрид 965 тысяч рублей рядом стоит toyota vitz 2016 год Обратите особенность этого автомобиля автомобиля у него дворник идет один на все лобовое стекло стоимостью 465 тысяч рублей 130 кузов штатная камера датчик движения а вот он установлен на антиюз отличное состояние у автомобиля туманок нету можно засунуть ходовые огни тоже на лете без литья повторители закрытый сейчас если честно появилась вот, буквально недавно смотрели вица такой клевый, офигенный топляк то есть В общем, ребят проверяйте машины Появились топлячки на рынке. Так что мы еще с вами можем посмотреть на Nissan Note. Nissan Note 3 фары, линзы, а, Саннары, резина лета. Ярко-красный цвет. Так понимаю, 4 камеры. Потому что в ухе вижу камеру. На климат контроле. Стоимость не указана на этот автомобиль. Ну, но вот это автомобиль для тех, у кого а, есть, допустим, там 500 тысяч, он хочется японский автомобиль свежего года. Вот этот, конечно, стоит больше 600 тысяч, но за 500-520 тысяч можно найти себе не Nissan Note, в принципе, в хорошем состоянии. Тоже такой замечательный интересный автомобиль, начинает они не появляться. Suzuki а спаться их называют. Ну, допустим, кто хочет себе инбокс, да, вот что-то наподобие аналога. Итак, год стоимость я узнал мне сказали 440 тысяч рублей кстати это turbo версия turbo версия год 2015 у этого автомобиля боковые двери тоже идут сдвижные бесключевой доступ повторители поворотников машина закрыта вот это уже сами налепили ну конечно кейкар которые идут которые идут турбо, Они поверьте отличаются по поезде в плане динамики разгона они конечно едут намного намного быстрее не трубовых версий а дальше один из таких недорогих автомобилей это honda fit ну как недорогих Допя, опять же до там 550, 600, там 620 тысяч можно взять версию с двигателем 1.3, как допустим вот этот экземпляр серого цвета, туманочки сейчас посмотрим, скорее всего здесь установили фары не линзы, стоит он 545 тысяч рублей, тоже на лете, ну, видите тут туда-сюда горцевали, проехать не могли открытый, как простая комплектация, климат-контроль есть, мультимедиа есть черный салончик вот э, показывал фита да сейчас давайте мы его сравним оба тоже в ровный пол подняли и то же самое также сидушка поднимается на место поставить вот таким вот планом задняя часть автомобиля сзади как видите дворник камера заднего вида установлена багажное отделение 1 и я 500 сколько я сказал 545 тысяч рублей мы сейчас проверим пойдем до да, стоимости 545 тысяч рублей рядом с ним стоит вид там где-то мы снимали литровый версия литровый вид это уже идет 1 и 3 такой молочный какой-то цвет 550 тысяч рублей 1 и 3 тоже видите дворник один резина зима в принципе неплохая машина машина закрыта а, кто-то недавно просил показать аксио. аксио вот пожалуйста стоит аксио датчик при столкновении полтора литра есть 1 и 3 аукционная оценка 4 балла стоит автомобиль 655 тысяч рублей туманок нету резина лето лежит аукционный лист не знаю настоящий не настоящий нужно пробивать нужно смотреть по этому аукционному листу машина целая пробег 67 тысяч за этим автомобилем стоит еще одна акция. 15 год полтора литра тоже датчик стоимостью 665 тысяч тоже автомобиль закрыт не nissan да, ноут в продолжение темы то что ноута можно взять дешево смотрите стоит уже рестайл фары линзы то есть морда идет другая шикарный коричневый цвет посмотрите как он блестит переливается 16 год XVS selection браун какой-то короче там супер супер модная комплектация 565 тысяч рублей а, лобовое стекло родное резина лето 4 камеры хромированные ручки Комбинированный салон. но ну, он на крутилках, поэтому он, наверное, такой дешевый. Когда автомобиль идет на климат-контроле, цена, конечно, сразу у него возрастает. Он выше. Не он выше, а цена выше становится. Запаски нету. Ну, снова так что хорошо, да, можно а, положить, засунуть сюда запаску. Единственное вот багажное отделение такое. Оно это грязь. А вот здесь уже идут такие царапинки небольшие зима как бы мало кто заморачивается а, как сказать это по-серьезному готовит автомобили ближе к лету начнется начнут все это устранять делать не говорю что не простоят вот эти машины долго вообще летом как-то в этом плане попроще вот тоже видите не знаю что японец сделал, царапин много электростеклоподъемники никого уже этим не удивить руль идет обычный но измененный такой крутилочки все это говорил Ай стоп регулировка зеркал датчик при столкновении датчик движения по полосе корректор фар отключение антипробуксовочной системы зеркало какое-то модное с кнопочками не знаю надо машину заводить смотреть что там за функции в этом зеркале имеются. Итак, так вот тоже лежит аукционный лист надо смотреть шестнадцатый год шестнадцатый год пятьсот шестьдесят пять тысяч стали появляться на рынке приуса в двадцатом кузове узнаете с ними какие-то перебои то они есть то их валом то их нету кстати вот продается автомобиль это не конкретно вот этот да сегодня подошли как бы на многие говорят то что приходит хороший автомобиль этот девятый год стоимостью 565 тысяч рублей мультируль аукционный лист говорят есть автомобиль по моему девятый год 9 год пробег 37 тысяч стоит 570 тысяч короче цена цена подарок а еще один Honda Fit стоит 16 год тоже 1.3 датчик при столкновении но этот идет подороже этот идет 630 тысяч рублей а ну видите почему потому что это автомобиль идет 4 воды соответственно 4 воды конечно будет подороже он тоже открытый так туманочки ставили здесь здесь бонуса мультируль подогрев сидений климат-контроль он наверное, открывать уже не будем багажное отделение открывали показывали. Вот вдруг наш спит он еще один стоит Фит, 16 год 16 год тоже 1 и 3 за 590 тысяч Друзья, на сегодня все. Сегодня было маленькое видео. Показали то, что мы есть, то, что мы никуда не пропали, мы работаем. Нам просто физически не хватает времени снимать видосы для вас. Вот, я думаю, в полноценный обзор авторынка «Зеленый угол». Посмотрим очень много автомобилей, пооткрываем комплектации. Ну и самое главное, узнаем, сколько они стоят. На сегодня все. Всем пока.